дорогие друзья подписчики но и зрители меня зовут тайна нло сегодня я вам покажу необычный формат видео который скорее всего вас напугает вы никогда не поверите в ту или иную ситуацию о том что происходит кто управляет миром кто создает оружие а кто вызывает буря ненависти Подпишитесь на этот канал, оставьте комментарии. И суть в том, что каждый из нас понимает, о чем идет речь. Наша планета — это лишь только настольная карта, где множество парей уже сочтены. А именно, в шахматах и в картах. Множество тайн, которые начали раскрываться постоянно по всему миру, обстоятельство случилось с необычным форматом ужаса. По всему миру стали появляться неопознанные летающие объекты, которые под названию зовут НЛО. Но суть в том, что каждый из них это опасное и необычное оружие. Военные любых стран пытаются их сбить, получить необычное оружие, которое будет управлять в дальнейшем своих действий. Но так ли на самом деле это оружие страшно? Множество страшных явлений, которые было замечено именно этим объектом, умогло и уничтожало множество необычных действий вы не поверите но это реально военная база или другие структуры которые были засекречены нло нападала не просто так в этих таких по названию как базы проходились множество испытаний и даже изучение этой технологии которые инопланетные существа знали им было дано уничтожить сразу же мгновенно эту базу но были и те кто не сомневался в том что нло это часть проекта людей которые засекречена и сегодня я вам хочу показать эти несколько объектов которые скорее всего вас напугают это целенаправленно было создана и россия и китаем и сша три страны которые имеют на вооружение необычное оружие Thank you.